SCP-1692 Вернувшиеся иными Объект номер SCP-1692 класс объекта Евкрит. Особое условие содержания SCP-1692 Содержится в пределах болотистого Участка местности площадью 2.77 километра Квадратных Которые находятся в центре Луизианы По его периметру с интервалом В 500 метров должны быть размещены сторожевые посты Сотрудники службы безопасности замаскированные под егерей, обязаны регулярно патрулировать данный периметр. В случае проникновения на территорию SCP-1692 гражданских лиц, необходимо задействовать все возможные меры, чтобы вернуть их. При этом запрещается применять методы, которые могут привести к смертельному исходу. Описание. SCP-1692-1 – это материальное существо неизвестного строения, обитающее в округе Сент-Ландри, Луизиана. Чаще всего оно появляется в облике, покрытой грязью девочки, препубертатного возраста. Однако также были зафиксированы случаи принятия им формы определенных млекопитающих и или пропавших людей, которых в последний раз видели в пределах метров от огороженной области. Обозначение SCP-1692-2 относится к карстовой воронке, расположенной точно в центре рассматриваемого участка местности и заполненной водой и грязью. По состоянию на 2014 год из SCP-1692-1 был извлечен 31 набор человеческих останков и 24 набора останков животных. 14 тел были положительно идентифицированы как принадлежащие местным жителям пропавшем без вести в период с 1900 по 1950 год. Время от времени в SCP-1692-2 появляются новые тела, несмотря на то, что постоянно работающее видеонаблюдение ни разу не фиксировало, чтобы кто-либо приближался к воронке. Когда в данную область заходит человек, появление SCP-1692-1 становится более частыми, при этом оно попытается побудить человека следовать за собой. В итоге данный человек неизбежно пропадает, а все его следы, включая отпечатки обуви, брошенные им вещи и предметы одежды, исчезают. Через некоторый промежуток времени, составляющий от нескольких часов до нескольких недель, на рассматриваемом участке местности появляется представитель SCP-1692-3 и при наличии такой возможности пытается его покинуть. Во всех зарегистрированных случаях представители SCP-1692-3 обладали сильным физическим сходством с пропавшими лицами, однако при этом, как правило, были каким-либо образом деформированы или покалечены. В число наблюдаемых изменений входит отсутствие коней. При этом следов ампутации нет. Отсутствующие органы. Возможно полное отсутствие всех внутренних органов. Гидроцефалия. Диссоциативная амнезия, часто совмещенная с синдромом диперсонализации. Субъекты ничего или почти ничего не помнят о недавних событиях или считают обширные периоды своей жизни приснившимися или нереальными. 84% зафиксированных представителей SCP-1692-3 обладали рядом физиологических отличий от пропавших лиц, с которыми у них было сходство. В числе данных несоответствий входит другая группа крови, иной износ органов, цвет глаз или волос, знание языков неизвестных Пропавшему субъекту, а также более высокий или низкий уровень развития определенных умственных способностей, характерных для данного лица до исчезновения. В 54% случаев на телах представителей SCP-1692-3 присутствуют следы хирургических разрезов или швы, указывающие на имевшую место вивисекцию. Из-за подобных деформаций все представители SCP-1692-3 с двумя примечательными исключениями погибали вскоре после своего появления. История. SCP-1692 впервые привлек внимание фонда в 1938 году, после того, как возле озера пропало несколько детей. Через несколько дней они нашлись, у двух из них отсутствовало несколько пальцев на руках и ногах, у одного были лишние пальцы на руках, у оставшихся трех изменился цвет глаз и волос. Во время прочесывания местности схожим образом исчезло сотрудников местной полиции. Один из них, белый мужчина, позже был обнаружен в бредовом состоянии. Он утверждал, что являлся афроамериканцем по имени... Вскоре сотрудники фонда обнаружили в данном регионе тело ребенка, смерть которого явно наступила недавно. На трупе отсутствовали нижние конечности и большая часть головы выше линии подбородка. При этом места отделения данных частей заросли кожей. Физические характеристики тела и находящаяся на нем одежда соответствовали Бобби Данбору, который пропал в этой местности 25 лет назад. Однако спустя 4 месяца был найден живым и здоровым. Тело было помещено в холодильную камеру, поскольку сразу же после обнаружения оно начало разлагаться. В ходе опросов уже взрослого на тот момент Бобби Данбора какой-либо полезной информации о найденном теле получено не было. Хотя в более ранних интервью он заявлял, что помнит некоего другого мальчика, не рассказывая, однако, никаких подробностей. Фонд начал расследование данного дела, в ходе которого было выяснено, что найденный семейством Данборов ребенок ранее находился на попечении Уильяма Кантвелла Уолтерса. Уолтерс утверждал, что мальчика зовут Чарльз Брюс Андерсон и что он является сыном его служанки Джули Андерсон, которая позже выдвинула обвинение в отношении семьи Данборов в связи с похищением ее сына. Однако из-за совпадающих физических характеристик, а также того факта, что ребенок признал миссис Данбор своей матерью, решение суда было вынесено в пользу семейства Данбор. Человек, опознанный как Бобби Данбор, прожил обычную жизнь и умер в 1966 году. Проведенный в 2004 году анализ ДНК показал, что на самом деле он не имел никакого отношения к семье. Данбор. Образцы ДНК, взятые у обнаруженного фондом тела, оказались сильно повреждены в связи с гидролитическим дезаминированием. Подобные инциденты продолжали происходить в данном регионе, из-за чего в 1939 году фонд установил в его пределах карантинную зону, которую периодически расширяли после нахождения новых представителей SCP-1692-3. Одним из таких представителей была молодая женщина. На момент обнаружения у нее отсутствовал левый глаз, а в левой части подборожья имелись швы. В ходе ее допроса была впервые получена информация о SCP-1692-1, а также установлено местонахождение SCP-1692-2. Из воронки впоследствии извлекли два тела, одно из которых было крайне похожим на данную женщину. Сама она всячески отрицала наличие какой-либо связи между ними. На теле отсутствовала левая часть головы, в том числе и левая глазница. Некоторое время женщина удерживалась фондом, однако впоследствии после обработки амнезиаком ее отпустили при этом установив за ней скрытое наблюдение. Женщина прожила обычную жизнь без каких-либо примечательных инцидентов. Проведенный много лет спустя анализ ДНК показал, что ДНК женщины не совпадает с ДНК ее родственников. Достоверно опознать изъятое тело не удалось. Как только появилась техническая возможность установления за SCP-1692 видеонаблюдения, случае контакта с SCP-1692-1 и появление в SCP-1692-2 новых человеческих тел значительно сократились. В итоге в воронке начали появляться тела животных с аналогичными гидролитическими повреждениями ДНК.